приветствую вас друзья снова суббота снова я на антикварном рынке задача на сегодня сдать в ремонт самоварчик и посмотреть чем богаты развалы мастера по ремонту самоваров, самовар и пройдемся по рынку еще раннее утро судя по количеству машин народу сегодня будет много Него. <связи> Сейчас, я воню, я <связи> <связи> не Нет, ваня, не его. Не, не его. Вообще ну, этот заберешь себе, если хороший. Что подбедешь? Пойдет. Тут вот. вот, смотри, вот выйдет, да? Подбьется. Подавн ⁇ Замечательно. Не выйдет, конечно, но подорв ⁇ тся. Вот я по ручкам Ну, коронку родную я сюда не найду. У меня такой не берит. С маленьким диаметром, аудитом. И покупать я на следующем неделе в Москве буду, но смысла нет на этот самовар, потому uh -huh. что оригинальная коровитка в Москве где-то от 4 и до 7 будет. Ничего себе. Да, да, да. не, не надо. Он без над... Почему надписи да. никаких нет? Старый. Здесь было что-то на фрешке к нему? Затерли. Затерлась она. Судя по ручке ботажка. Да, да. Ручка маконного ну, такой. Кинешь к себе пакет, если пригодится. Ну что тогда? В субботу, да? В субботу нет. Не будете? Через две недели. Или через две недели я ну, буду краснодарец. Ну наберешь, и... наберешь тогда. Да. И... А это что да, Ну заберешь, работу, там посмотрим. подевать некуда, но вместе Ваня, с ним пришло. Вот. Крышку все, пошел все, я. Хоть что нибудь, Володя, правильно? что-нибудь подержать хочет так ну двигаемся вперед и посмотрим что сегодня нам покажут краснодарские антиквары самый главный экспонат это Владимир Ильич. <соход> 싶.. <соход> /м /м <соход /м F2> Опустить надо. Да конечно. Это как у тебя на, на блошинке. Александр, зачем вы снимаете? О, ты видел, видел, да? Видел? Только она пальцами тыкать начинала да? в объектив. А, вот, да? Конечно. Я augment... же ей предложил, что я сейчас глаз выколю. <соход <соход я помню, что это было, это. С дочкой. вроде Все нормально, Вообще никого не трогаем. Ну вот смотрите, это э, такая. Какая? Пара, как ты будешь называть? Хлама распродажа. Хлама распродажа, серебришка. Да, нет. А, понятно. Тогда я хлама распродажа. Хлама распродажа. Тут вот смотрите, вот. Есть. А это Гарнер, что? А сколько что? К сожалению, трещину О, нет. Этому, да. Вот че Хорошее, что вот, есть. Смотри, доски. А так, нет, распродажа. Это, почем По полторы тысячи. А год какой-то? Не установленный. Не установленный. Ага. Но это, это Россия. Царская Россия. С 2018 -го -го года. 17 -го. Друзья, по полторы тысячи сырные доски. А можешь показать? Да? Что-то совсем... не, это твердая совершенно... это, это сторона. Потому а что печально. Ну, как бы она тут с какими-то Это тоже царская. Это, скорее всего, Европа. А, понятно. Здесь тоже. Тоже скол. Так, это уже полторы тысячи забрал. <свят> это дефектно. Ну, вот приборахлился, видите. Ну да, а климо нормально. Да да лима, а в Пойдет, не, не же все блямбы все на месте. Ну, Только да, все что на она месте. Слегка дефективная. Да ну, нормально. Есть еще хуже. Да, Тай сейчас есть способы реставрации. Потренируйтесь. Потренируемся, хорошие это да. Я попозже заберу, Хорошо. окей? На бы это. Не прерывать процесс. Да. Рука легкая у Алексея. Сто процентов пойдет. Да, конечно. Кашпо. Пятьсот рублей. Тут, тут, Видишь? Угу. Ступка. Две блин большая столько же стоит Два... за тысячу не, не, не. это в том-то и дело за вот больших сколько? 500 рублей пар давай полторушка и забрал Забирай. то же самое тут даже так да ты не проходи тут по полторы у меня много всего еще интересного ну удиви да вперед быки вперед быки Ведет? Так, так, Быки. Сегодня две с половиной, но нет это уже три, две с половиной отдано. Клей мне нету, нету, да? Ну это да, это или конец советов, или уже ранняя Россия такое. Ну хаска, а да, да, да. За четыре оба. Нет, нет, нет. Да, ну, что нет, ты. нет, нет, нет, нет, так нет. Как? Ну, в магазине три с половиной цена. Сегодня по две с половиной готов отдать. Ну, это ФК. В магазине в каком их продают? Гоголь 61 А еще антикварные подарки. Где еще их продают? Нигде больше нет. Я в интернете все, все выкупил уже, которые подешевле были. Остальные примерно. Это сталь да? Ты уверен? Дима, что они старые? Не знаю, там краской посмотрите, это даже эти типа, ОТК там приемные, ну здесь негде просто где? ставить, здесь были где-то на копытах даже оранжевой краски там остатки, оранжевой краски. Да, остатки. у них обычно. У меня просто есть другие всякие каслинские фигуры, там ОТК вот такие оранжевый ОТК ОТК приемку, ну, но здесь даже негде ставить их понимать да, да что за четыре оба я нет, у тебя заберу? Нет, я их покупал, как бы. И сейчас нету, они-то раньше они где по, по полторы были. В, в магазине три с половиной Я посмотрю Хорошо. в интернете, что за быки. Хорошо. Нет, там, ну, может ты найдешь. Ну, я, которые были, там до, Нет, до, я, до я полута... посмотрю, что это такое, я первый раз вижу. Классно. Я продолжу штуки, я их штуки да. любителям. любителям ну, растут. я понял, да. да. запросы есть на быков, а их нету. Согласен с тобой. Все. А почем ступки? Все Советский Союз, да? А Германия? А, а, Можно сфотографировать? Да, да. Да. А сколько вот этих лампы? Большие вот это пятнадцать десять А почем? есть? Есть телефон? Или не местный? Не местный. А далеко? Здравствуй. Приветствую. Приветствую. В прямом эфире, да. Mm -hmm. Дима. Дима, отдай а мне ступку сфоткать, а, чтобы отправлю давно просил а спасибо приемы Мне а вот а да. так да. Вот, Мне ну, так хочется. Мне так хочется. Мне так хочется. Мне так хочется. так 1836 год. Она Большая. интересно Да? ты Масло такое. Красивый. Да, да. да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. интересно есть. Все тоже. Да, вот это. это я видел. А, да, так, И, ну, вот это вот 84 интересная старая. А вот, ну с а -а -а. Ну да? вот это интересно, она старая старая постил шинулазарь или рисок такой. Mm. Mm. Mm. 2000. Не подъема. Ну, она Одну... вроде бы Ну, но... одна, да, одна. Но с другой стороны, как... зализанная Залезанная уже довольно прилично. Даже перекременее. Да, я вижу. Ну, что такое это замочек старый mm. очень старый где-то 500-600 года прикольный ну да Но вещи интересные они часто попадающиеся Но я первый раз вижу. замочек в виде лошади средневековья скорее всего да где-то 600, 600. Ну, примерно по стилистике тогда такая пока... съемку в виду <вы> а, и сейчас прямо? Всех снимают. Нет. Что это за него А это не Игорь купил. Вот там, вон давно не Может, нет, ну, знаешь, да? Жрать ну, если, если тебе не, к не к Там вледишь, не там нет, нет, нет, пару предметов уже и железяк ушло, а, поэтому сейчас только народ просыпаться начинает, знаешь, ограничение опять он продлил до 11 июня. Ну, хорошо, Давай, на связи, заходи, кофе попьем. У меня выставка ⁇ Сискапись ⁇ 6 июня. Выставку приходи посмотреть. ⁇ Сискапись ⁇ называется ⁇ Сискапись ⁇ 6 июня. Сколько ножек всяких, на любой вкус и формат. Это немецкий. Приехал с фронта яблочный нож. Это Сколько стоит? Это три. Маленькие за рубль. Да. Рома. Можно его подержать, мы его брать не будем. Так, я Буду. приехал туда. Сейчас не я будет. посмотрю. Запонял, понял. Ты, сейчас Ты написал на коробках, сколько стоит колколь? Хорошо а писать Ну тогда не было. Там СССР. Садовый. Да, угу. угу. угу. Спасибо. Где был рядом с этим ножом непонятно и почему это прибавляет ценности предмета вообще не объяснимо. По-моему, я даже знаю чьи-то вещи. Так, ну судя по всему, еще рано не все выставились. Посмотрим как раз. Тоже самое же кроссовки начали продавать вот вместе с ножами. Всем печально. Здрасте. Замечательно. У вас что смотрит. На на ну, Дима, чё на лето? Дима, он я не, не могу организовать. Ну, он говорит, место есть, а место где? Ладно, красиво. переговорю. Комсомольцам? Привет, банда. Если камеру Неудобно на пузе носить. Пуза маленькая не помещается. Начались У меня нет, так потому что я курю. Знаешь, я еще эту нет, историю? Нет. На уроке биологии идет занятие. Учительница берет мензурку. Выбивает в нее яйцо сырое, бросает червяка живого, он шевелится, кайфует, она туда спирта, он опа и умер. Она берет вторую мензурку, туда яйцо, червя, он шевелится, кайфует, она туда никотина. А вот это, Он кстати, посмотри, говорит, дети, какой можно сделать из этого опыта вывод? Встает Вовочка и говорит, кто не курит и не пьет, у то того в яйцах заведутся черви. Да, это я помню. Здравствуйте. Поэтому у меня все в порядке. чего интересного есть нового? И все то же самое. Ты мне скажи, ты ступку нашел там? Нет, не нашел. Маленькую нашел вообще в ладошку помещается ну, видишь, именно видишь, бронзовая нужна. Нет, а мне желтая нужна. А так. у нас только, знаешь, какие есть? каменные, да, вот эти, с разных камней ступки вот, вот. Ну, у тебя в магазине. А, гранитная, да. Шикарная ступка, гранитная. Гранит. Ну там... Старая там, что ли? античная. Нет, они современных. Не современных. да, не Да, не, надо старый человек. Нет, надо, нет, понял, человек. Да. надо старенькое что-нибудь. А что за магазин у вас? Смотри, северная коммунара, магазин, там вот, э, во-первых, циники нормальные. Северная коммунара. Это напротив рядом. Анита фитнес-центра. Я там с собачкой даже могу прогуляться. Зайду к вам. Да, заходи. Зайду к вам. Недалеко. собакой гуляю там регулярно. Ну, да, у тебя там недалеко? Да. Я туда да. никогда не ходил. Пешком точно. А у меня этих ступок просто раньше, я помню. Да раньше у всех было. Вот. Слушай, я их вот уже так. Они у меня лежали. Чик пришел чуть ли не на весы уже их да, да. Знаю. А, а... Бы... а вот кинулся и нету. Да, да, Только да. вон Германия стоит, а Германию не хочется. Это чудо дубина такая? Ага. А это сад, это разве... так, ладно, пошел дальше. Это что? секатор Да, рамы подхода 3000 рублей. конечно, А что мне так? Подворачиваемся. да, Вот, нет, да, да, нет. да, здравствуйте приветствую разбираться раз нету Нет. латомной Нет. хреново у меня было тут шагу всех у кого не пройдут от... попросили ступку найти друг попросил не могу найти Можно Ну, давай к концу. Вилочка, вилочка это поставщик глаза, по 10 за грамм. Ложки по 80 за грамм. Степени. Ну, да убери ну эту, б, б, б, не подпись. Не, не ругайся. А что такое? Чего ты такой нервный? Что а то страшный такой или что ли в розыске? уже который придурочный боится камеры у них какой-то панический страх объектива я мандраж какой-то начинается Сейчас взять уже и пойти туда. Коль, вот. если кто-то будет спрашивать, значит, нормально, что бывает. А потом. Посмотрите, это <wagons> остальные все уже будут. Ага! Ага! <смех> Брата, я в тебе такой в магазин пацаны, Я, кстати, уже предлагал, говорю, дайте денег, заберите все это. Заберите все. <смех> Что с этим делать всем? Это тебе выбросить просто жалко, ты решил продать. Ну, нормально, уже нечего это, Думал, вынести на мусорку, потом да ладно, брошу, съезжу, я может продаться, да, и да, да. ездить где можно. Чистилище. Вот так вот и прилипают потом названия. Начистилище едем. Купилка. Не разбей это, мы будем с Антоха это ликеры на неделю. Крути верченые. <с claro> Ликер на коньячный набор. Угу. Ты видишь? В русском стиле. Чип. Так он же не серебряный. Нет, конечно. Но. Рюмки еще есть, а вот это вот то, что чем покрыто, ты знаешь, что оно очень токсично. Вот это покрытие. знаю, от тебя говорим. Вот, Алексей. Оно токсично. Токсичное, Его нельзя да? использовать, испаряется, причем так. пары коньяк? очень токсичны. Проходим. Не коньяк, а вот проходим это проходим вот. Сделаем ему укол. Это на самом деле на самом деле Скажи это новая вакцина, блядь. Как весело у вас здесь. Нас тут вообще весело. Смотри. Всегда. Но мы по соседству уходим, и веселимся постоянно. Другое дело, да? А то непонятный предмет. А так бы люди взяли и разбирались, что же это такое? На клей может стоит посадить. Нет, просто. это даже сня, снимать должен, это специально. Смотри, воск накапал, чик убрал. А -а -а -а. И на этот чик обратно поставил. Оп. Какие умные китайцы. Проходим. <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> так. Ну, ж так, чугунину засунули. Такую вазу красивую. клаузаны Я и говорю. Три с половиной. Нет, Старом. я вообще не любитель. Старом. Вот я ну вот у меня вопрос, вот это откуда у тебя? Еб ты, бля, как вот ты слепой да. брал? Не, Украина, ну, это так, Украина, если... это подарили. подарили. А у бабушку свою ограбил, слышал? Пашка, я буду заниматься антиквариатом, Дай посмотрим кадры. И все. На вводитель. Ну я вижу. Купить больше у тебя нечего. Вот а такой сколько? Две с Ничего себе! За полторы забирать? У меня сегодня все продажи по полторы тысячи Да уже я оптовый покупатель уже у меня по тысячи. По тысячи уже надо. Да? Я на камеру, я на камере работаю. Конечно. Я тогда вот здесь. У меня он с дефектом каким-то, желтый. Что это такое желтый? Это грязь. Слепой уже нет а? себе, на полторы тысячи по-любому отработает я подумаю сумма 300 рублей не, не, ну Чайные пары О, блин надо забрать же у тебя этот усатую, усатую. пока это да, пока а справится потому что у них праздник же как на 31 -го. один день они у вас. Да. не они заезжают сегодня все ну, да, кстати, там. есть чего для бородатых для чего? Бородачей у меня фестиваль, Бородобреев. А не, ну вон эти. Кто? Точилки, бритвы, шмитвы. Давай заберу. Ты на комиссию или пока? На три дня. А, на три а, дня, на три дня. После роща и, и Заедьте, я... закиньте тогда. Да, ну, ну. ну вот. Дима, зайду за чашкой. А ты когда будешь? Нет, я, я... буду не знаю. Как бы. Чуть заранее бы сказал. А я забыл. Ну, сегодня, я... сегодня не будешь, завтра будешь. Или ты когда освободишься, смотри, у меня там до пяти мероприятия после пяти я свободен, и могу пройтись. Да? Там часов до точно ты что-то еще говорил там у тебя для ворода брев? Все тогда на связи. На связи. Так, а мои вещи подожди на связи, вещи отдайте мои. А не, да. Да. Да. Да? Угу, Поздравляю с удачными покупками. Маленький кулечек, да. чтобы она не разлетелась. Мерси. Пока. Привет. У вас работает там, да? да? да. Что-то Давай. Давай. Больше. Осторожно, приветствую. Пойдем. Вот, друзья, и все на сегодня. Прогулялись по рынку. Посмотрим.